Март подошел к концу, и я все еще жива, за месяц насобирала разных интересных новостей о том, что произошло в мире свободных проектов за март. Вышел Gnome 42, это очень крупный релиз, который многие ожидали, я уже делала ролики о том, что добавили в 42-ю версию, поэтому расскажу не так много чего там нового. Redesign. Этого слова хватит, чтобы описать 80% всего обновления, разработчики обновили буквально каждый элемент, как сама оболочка, так и приложение получили визуальную переработку. Переработали цветовую палитру, добавили цветные кнопки для большей интуитивности, многие элементы получили скругленные края, и в целом внешний вид стал более чистым, без отвлекающих элементов. Еще иконки перерисовали, я это сначала даже и не заметила. А ну да, папки теперь стали синего цвета, возможно это некий намек на появление цветовых акцентов в будущем. Все визуальные, и не только визуальные, изменения в приложениях стали возможны благодаря созданию новой библиотеки Адвайта, которая спроектирована для создания современных приложений для экосистемы Gnome. Теперь все приложения в Gnome будут создаваться с помощью Адвайта, вот только старые приложения нужно портировать на нее, что требует много времени и сил. В Gnome 42 еще не все приложения были портированы на Адвайта, поэтому можно наткнуться на старые приложения со старым дизайном. Еще одно из важнейших нововведений — это темная тема, она теперь есть и это хорошо, этого многие ждали. Как бонус, теперь обои имеют темную и светлую версию, они меняются при переключении темы, оно очень плавно и красиво меняется, мне нравится. Есть не очень значительные изменения, например, переработали инструмент для создания скриншотов, теперь при нажатии «Print Screen» можно выделять нужную вам область, окно приложения или весь экран, ну и помимо создания скриншотов теперь можно записывать экран на видео, это тоже классно. В целом обновление хорошее, оно сильно повлияет на будущее экосистемы Gnome, это можно назвать неким фундаментом на будущее, а Gnome 43 укрепит этот фундамент. Уже известно о том, что может появиться в Gnome 43, там как минимум будет то, что не успели реализовать в 42-й версии, к сожалению недоделки есть, например, не все приложения портировали на адвайта, что выглядит совсем некрасиво. Если кто не знал, то существует Gnome OS Nightly, эта система создана специально для разработчиков Gnome. Долгое время систему можно было использовать только на виртуальной машине, что создавало некоторые проблемы при тестировании и в целом очевидно, что на виртуалке оно работает хуже, чем на настоящем оборудовании. Теперь появилась возможность устанавливать Gnome OS на реальное железо. Вышел Blender 3.1, в обновлении проделали много работы по усовершенствованию 3 Nodes, добавили поддержку Metal API от Apple, теперь на устройствах Apple, Blender включить не будет. Как всегда Cyclas получил улучшение, теперь различный песок, облака и брызги воды должны выглядеть красивее, потреблять меньше ресурсов и быстрее рендериться. Также в Cyclas появилась каустика, я очень удивилась, что этого раньше не было. Грейс Пенсил не обошли стороной, обновили инструмент «Заливка», теперь с помощью его можно настраивать контур и оставлять зазор между обводкой и заливкой. Также в этом обновлении проделали много оптимизации. В общем изменений много, рассказывать о всех долго. Дальнейшая судьба elementary OS находится под вопросом из-за конфликта между двумя основателями проекта. Вдаваться в подробности о том, что у них произошло я не хочу. Короче, один из основателей решил уйти из проекта, при этом с сохранением права на управление компанией, второму основателю это не понравилось, а решить конфликт за более чем месяцем так и не удалось, поэтому второй основатель тоже вероятно уйдет. Велик шанс, что Эльментари прекратит свое существование и дистрибутив перестанут разрабатывать, или он перейдет в руки сообщества и неясно как будет развиваться в дальнейшем. Произошел раскол между дистрибутивом «Солус» и окружением Баджи, была создана организация «Баджи Соф Баджи» и теперь окружение будет развиваться независимо от «Солус». Разработчики Баджи объявили, что переработают архитектуру окружения и перестанут использовать технологии «Гном», а еще будут развивать окружение как платформу для конкуренции с плазмой «Гном». Посмотрим, что из этого выйдет. Ядро Linux обновилось до версии 5.17, что там нового добавили, понять сложно, ничего интересного нет. Я просто упомянула, что новая версия вышла, и все. Разработчики Ubuntu решили изменить логотип спустя более чем 10 лет, многим он не понравился, отношусь я к этому более нейтрально. Новый логотип похож на какой-то флаг, что довольно необычно, но вот когда он в варианте отдельно без текста, то это выглядит совсем некрасиво. Вышла новая версия Zorin OS которой по сути нет ничего интересного, обновили приложение и добавили поддержку нового оборудования. Вообще я считаю, что лучше бы разработчики перевели некоторые приложения на формат Flatpak, а то как-то странно, что даже сторонние приложения обновляются только вместе с системой. Также разработчики на протяжении одной недели собирали деньги для помощи Украине, собрали чуть больше 30 тысяч евро, они большие молодцы. На этом все, чего-то еще интересного за этот месяц я не встретила.